Сообщается о совершении первого полета перспективного самолета Дрло А100 Премьер с работающей РЛС. Сообщается о выполнении первого полета новейшего отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А100 Премьер со включенной РЛС радиолокационной станцией. В течение трех лет о полетах этого российского самолета Дрло не было никаких сообщений и тем более подробностей. Последние сообщения по этому поводу датированы февралем 2019 года. По данным неназванного источника РИА Новости перспективный самолет ДРЛО А-100 Премьер, он же самолет управления и наведения, осуществил испытательный полет в Таганроге. Радиолокационное оборудование самолета впервые находилось в активном состоянии в полете. Самолет А-100 Премьер должен заменить другой борт ДРЛО А-50, который относится к предыдущему поколению. Новый самолет радиолокационного мониторинга и управления, Создаваемый специалистами научно-технического комплекса МГ. Береева имеет возможности по обнаружению и контролю существенного большего числа типов целей, нежели тот, который стоит на вооружении ВКС России на данный момент. Ранее сообщалось о том, что бортовое оборудование российского премьера по многим параметрам, включая число сопровождаемых целей и дистанцию до них, превосходит отдельные зарубежные аналоги, включая и три центра американского производства. По опубликованным в открытых источниках данным, А100-премьер способен осуществлять одновременное сопровождение нескольких сотен до трехсот целей. При этом указанное расстояние до них до 650 км. По некоторым данным, для А100-премьер не составляет особого труда обнаруживать и новые классы целей, например, таких как американские Стелс истребители нового поколения. Базовая модель – Ил-76 МД-90. Длина самолета составляет около 47 метров, размах крыльев – до 51 метра, ориентировочная дальность полета – до 5000 километров. Официальных заявлений по поводу проведенного очередного этапа испытаний АСТО на данный момент нет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.